буквально недавно проходили переговоры очередные по поводу свободной торговли с турцией они делают то чтобы мы умерли все производства в украине легкой промышленности закроются здравствуйте компания легко александр чумаков мы в гостях в компании бабавон это производство мужской куртки. В Украине очень много производства легкой промышленности, которое стараются всячески убить. Буквально недавно проходили переговоры очередные по поводу а, свободной торговли с Турцией. Мы это писали 2 года назад, в 2018 году, и опять это происходит. Вы прекрасно понимаете о том, что сюда зайдут турецкое изделие, то есть это всякие трикотажные изделия, футболки, это куртки кожаные, это джинсы, и это те же самые костюмы, это рубашки, все остальное по доллару, ребят, мы не выживем. А, турецкое государство старается всячески развивать своих предпринимателей, они их растят, они платят деньги для того, чтобы они выехали за границу, выставились на выставки в Италии, в Германии. Они приглашают покупателей потенциальных, оплачивают им. Турцию, оплачивают им перелеты, они оплачивают им проживание, трансфер, переводчиков. А что наше государство делает, ребят? Они делают то, чтобы мы умерли. Все, что вы видите сейчас в ролике... Это автоматизированное производство, которое стоит не маленькие деньги. Не каждый предприниматель готов сейчас складывать эти деньги. Многие из предпринимателей а, берут кредиты в Украине, которые далеко не дешевые. Данный шаг, открывая границы с Турцией, убивает всю экономику Украины в легкой промышленности. Вся производство украинское, швейное, просто умрет. Давайте рассуждать более трезво. У нас нет производства пряжи, у нас нет производства нити, у нас практически нет производства тканей, у нас есть мелкие, средние производства, если сравнивать с турецкими компаниями, у нас есть очень-очень мало крупных производств швейных, их очень мало. И Многие производители стараются вкладывать сейчас в автоматизацию. У нас нехватка персонала, они выехали за границу, в Польшу, в Россию, в разные страны, в Европу. Потому что сейчас рынок Украины достаточно не очень хороший. Нет продаж, нет рынка сбыта. Для Европы мы еще не готовы. Но у нас высокая себестоимость, у нас высокая цена и качество не у всех позволяет выходить на рынок Европы. Мы не готовы к этому, у нас был другой рынок, который сейчас прикрыт, но тем не менее. если мы говорим опять-таки о Турции, что первое сюда пойдет, это стоки. У них точно так же не все хорошо в экономике, не все хорошо в продажах, но тем не менее у них огромные склады стоковой продукции ни один производитель не сможет при всем желании конкурировать, когда футболка сможет стоить там в Украине 1 доллар, когда кожаная куртка будет стоить в Украине 20 долларов. У нас себестоимость самого сырья, материала будет выше, потому что мы привозим сырье, практически все, из других стран, в том числе и из Турции. Мы облагаемся интересом, мы облагаемся пошлинами, мы платим налоги, мы платим налоги за сотрудников, налоги на прибыль. В Турции были такие зоны, экономические зоны, для развития, скажем так, этой зоны, турецкое правительство выделяли деньги. первый момент они, как минимум, не оплачивали никаких пошлин, они не оплачивали налоги на прибыль, они не оплачивали налоги на оформление сотрудников. И вот здесь будет низкая себестоимость. И вот здесь мы уже проиграли. Да, они завезут сюда. Их складов, стоков хватит на 2, 3, 4, 5 лет. За это время мы закроемся, мы не выдержим. У Нас не хватит ресурсов и терпения. Представьте, когда у человека нет этих налогов, которые мы оплачиваем. Он заезжается беспрепятственно, без пошлин, без всяких налогов и начинает торговать при этом, убивать наше производство. А давайте подумаем еще. Если мы убьем производство, первый вариант у нас будет потеря предпринимателей. Много кредитов неоплаченных, потому что предприниматель рискуя берет кредиты на свое производство, зная о том, что он должен их вернуть с помощью своего бизнеса. Бизнеса нет. Я смотрел статистику за 2019 год налоговой, 60% ФОПов закрылась в октябре месяце, до октября месяца 60% упов в легкой промышленности закрылось, 30% процентов ников закрылась в легкой промышленности. Мы хотим закрыться все? Окей, хорошо, пусть будет так, но будут неоплаченные кредиты, не будет поступления в казну государства налогов от предпринимателей. Да, может быть, там кто-то хитрит, да, может быть, не до конца плачет, но это деньги. Не будут заезжать что сырье. Опять-таки, сырье это все не нужно будет. Опять-таки, не будет этого НДС, не будет пошлин. Это все, что касается налогов государства. Не будет оформления сотрудников, потому что сотрудники эти не нужны. Нет производства, нет ничего. У нас выжженное поле. Люди, которые здесь будут жить, не имея работы, они не смогут покупать ничего и не смогут платить вам налоги. Они будут приходить к вам, к правительству, просить деньги на биржу труда, либо выедут за границу и вряд ли вернутся. А что мы сделали для того, чтобы здесь было возможно работать? Предприниматели Украины, предприниматели легкой промышленности, если мы сейчас не возьмем и не сделаем шаг вперед не покажет сколько нас, куда все это пойдет, все нормальные люди просто выйдут из Украины, чего мы добиваемся. Если ты поддерживаешь э, мое видение, то, что я доношу, я очень прошу, сделай репост, покажи своим друзьям, напиши комментарий, что ты думаешь, давай подумаем вместе, что мы можем решить. Как мы можем повлиять? Возможно, какое-то седьмое рукопожатие поможет нам. В марте месяца намечается подписание данного договора. И мы уже ничего не сможем сделать. Давайте подниматься. Давайте хотя бы покажем диван на войска, сколько нас в реальности. Пусть они заметят, что здесь не так все просто. Здесь много людей. И их нельзя топить, как котят. Мы постарались всячески вам показать, что может случиться с вашим производством? Мы взяли старенький верлок, рабочий верлок, который мог работать. Это швейная машина. Мы его скинули с моста. Это аллегория смерти легкой промышленности в Украине. Это ваше производство. До свидания. Если вы неравнодушны к этой теме, вы близки к легкой промышленности, я вас очень прошу, распространите это видео, сделайте репосты на всех соцсетях, покажите друзьям, пусть они сделают репост, напишите комментарии для того, чтобы поднять максимальный охват, чтобы люди увидели, покажите нашу целостность, что мы есть, мы как веник, нас тяжело сломать, когда мы вместе, но мы как проточек, когда мы по поэтому нужно держаться вместе. Подписывайся на этот канал, ставь колокольчик, чтобы не пропустить видео. Я освещу данную тему. Я буду показывать каждую боль легкой промышленности. Различные новости, новинки, автоматизацию, лайфхаки. Все для того, чтобы вырастить легкую промышленность в Украине. Всем пока.